Чтобы завершить работу с кассой, сотруднику необходимо закрыть смену. Для этого следует нажать кнопку с изображением вопросительного знака, частотные операции, выполнить сверку итогов ТЮМГУ. На фискальном регистраторе будет распечатан отчет, в котором будет указана сумма выручки по банковским картам. Этот отчет необходимо сохранить для дальнейшей сверки кассы. Затем нажимаем кнопку «Выход». Интерфейс рабочего места кассира закроется. В меню «РМК» необходимо нажать кнопку «Закрытие смены». Появится сообщение «Закрыть смену». Нажимаем «Да». Откроется форма «Проверка непробитых чеков в закрытии кассовой смены». Нажимаем кнопку «Отчет без гашения». На фискальном устройстве будет распечатан отчет о состоянии счетчика в ККТ, в котором отображается сумма наличных денежных средств в кассе и сумма, полученная электронным переводом. Сотрудник кассы должен сверить суммы по полученным отчетом. Если сумма в отчетах совпадает, нажимаем кнопку «Закрытие и смену. На экране появится информационное сообщение с итоговыми суммами из отчета о розничных продажах. Для закрытия формы нажимаем кнопку «Закрыть». Каста восьмина закрыта. В меню РМК нажимаем кнопку «Завершение работы». Сеанс работы будет завершен. В случае, если в сумме отчетов есть разница, необходимо позвонить в службу технической поддержки по внутреннему номеру 12666.